Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами будем читать следующую часть исповеди Сергея Шашурина с сайта Советская военная администрация в Германии. Статья называется ⁇ Золото СССР ⁇ Хищение алмазов золота через ООО ⁇ «Даймонд Тан и зао Кадик Центр ⁇ По уголовному делу номер 141695 я, будучи в местах лишения свободы, узнал, что после моего ареста указанная преступная организация под руководством Шаймиева, Туманова и других, помимо указанных выше фактов, похитила через счета Ассертан еще не менее трех триллионов рублей, а также по документам ООО «Даймонд» Тан, ЗАО «Кадик-центр», учредителем которой был то ТОО «Тан», основным учредителем которого был Шашурин. Генеральный директор заокадик центр Ушаков по, сговорду, по сговору с Шаймиевым и другими лицами вывезли через эту компанию за границу в Швейцарию, Израиль, Бельгию, Голландию, Большое количество алмазов и бриллиантов, золота, в том числе из Гохрана Татарстана и Гохрана РФ, а также алмазы, которые были получены из Республики Ангола за долги. Так, по приказу министра МВД Татарстана Сафарова, генеральным директором ООО Таймонд Тан, после моего ареста, был назначен господин Пет... гражданин Петренко Аа. Исполняющий обязанности президента ООО ООО Даймонтан было создано мной в 1996 году. Я являлся учреждетелем и владельцем 50% долей этого общества Оо Даймонтан, в связи с тем, что я внес в уставной капитал этого общества, 216 миллионов рублей от имени ТОО ТАН, где я был основным учредителем, и 24 миллиона рублей было внесено от имени ЗАО ТАН, где я и Фролов и Ю являлись учредителями по 50 процентов каждый. 25 процентов уставного капитала ООО «Даймонд ТАН принадлежат израильской фирмы фирме Pinson Business Ltd, владелец которой гражданин Израиля доктор Парсер, который передавал в уставной капитал станки автоматизированные для обработки алмазов и сейфы на сумму сто двадцать миллионов рублей и 25% процентов принадлежит американской фирме Джохани Кайзер, гражданам США Симону Дойчу и Мартину Кирштен Бацману, который также поставил двадцать станков для огранки алмазов на сумму 120 миллионов рублей. В начале 1996 года генеральным директором ООО «Даймонд была назначена сестра писателя Аксенова Коваленко Наталья. Но в дальнейшем по приказу Шаймиева генеральным директором был назначен Петренко АА. А, на базе ОО Даймонтан был создан в Якутии Ойхальский. Горно-обогатительный комбинат, где я был основным учредителем. По указанию Сафарова, этот комбинат вместо меня, как учредителя по поддельным документам, был переоформлен на адвоката Васильева АП а затем на него и перерегистрирован и сам ООО «Даймонтан». Меня необоснованно удалили из учредителей этих компаний без моего согласия. И денежные средства, которые я вкладывал в, основной, в уставной фонд компании, присвоили новые владельцы. Став владельцем ООО «Даймонтан» и указанного Ихальского Горно-обогатительного комбината под прикрытием МВД Татарстана. Васильев под руководством Шаймиева и Сафарова в дальнейшем в течение многих лет через это общество похищал драгметаллы, сырье и алмазы, золото на десятки миллиардов долларов США, которое передавалось в том числе чеченским боевикам для закупки оружия и ведения войны с федеральными войсками России. Через ООО «Даймонтан» были похищены, в частности, в 1998 году 129 тонн золота, полученного охраном Татарстана из Читинской области, а также 6 крупных алмазов весом свыше 10 карат каждый. После вскрытия мною этих фактов хищения, этих металлов, и возбуждение по этим фактам двух уголовных дел под номерами 195385 и 195386 для сокрытия организаторов хищения этих материальных ценностей Шаймиевым было принято решение о ликвидации вообще охраны республики а затем сфальсифицированные материалы вину за эти операции возложили на меня. О хищении золота с Гохрана Татарстана хорошо знает Ахатов Файдар, который руководил Гохраном. Для сокрытия фактов, кто является реальным учредителем ООДЭМОНТАН по заказу руководителей преступного сообщества, был убит учредитель ЗАОТАН ТООТАН и ООО «Даймонд Тан» – мой партнер «Фролов» и «Ю». причастный к этим хищениям алмазов и золота через Ассертан. ООО «Даймонд Тан» – ЗАО «Кадин» – Центр и Гохрана Республики Татарстан. Также помощники президента Татарстана – Муракаев, министр МВД РТ Сафаров, офицер связи Бориса Ельцина – С. Теребилин и и о президента Асертан А. Петренко. Деньги от реализации указанного свыше хищения водки, алмазов, золота были направлены президентом Шаймиевым на организацию Объединительного съезда партии Отечества и вся Россия. В 1998 году в городе Санкт-Петербург, в результате которого была образов, образ, образована партия «Единая Россия», Часть эксклюзивных бриллиантов оказалась в руках Сафарова, супруга которого в качестве доказательства публично представляла супруге Нургалиева и самому министру МВД России Нургалиеву на публичном домашнем вечере в доме Сафарова. С целью сокрытия фактов хищения алмазов и золота после возбуждения уголовного дела по моим заявлениям по распоряжению Шаймиева Гохран Татарстана был полностью ликвидирован. Также по указанию Шаймиева ООО Даймонтан по решению арбитражного суда Республики Татарстана по делу номер А шестьдесят пять-сорок восемь-сорок шесть две тысячи ноль шесть-СГ четыре-двадцать один от 25.05.2007 года было ликвидировано, несмотря на то, что на счетах этого общества значились крупные денежные средства. Так, на счетах этой компании, согласно бухгалтерского баланса, на первый квартал 1998 года имеется 43 миллиарда 750 миллионов 372 тысячи рублей. Шаймиев и Лужков также причастны к хищению нефти и алмазов через другие фирмы города Казани. Так в Крыму, в городе Ялте находилась фирма МП Зодиак, впоследствии преобразованная в ООО Зодиак К и ООО Зодиак Инвест. В 1997-1999 годах Через руководителя этих компаний Карнаухова похищались алмазы и нефть, которые направлялись в Крым с фирм «Зао Грань», «Зао, Зао Кратон», «Зао Тат нефть Кратон», «Зао Тат нефть НН», «ОАО Сувар», Асертан, ООО Даймонтан ООО Кадик Центр и ООО Учредитель ЛТД, находящихся в Татарстане, Архангель, Архангельской области и Якутии. На проданные от алмазов и нефтеденежные средства в Крыму в поселке Цесели на берегу моря были построены 11 дач, каждая стоимостью не менее полутора миллионов долларов США. Эти дачи были построены для Лужкова, Шаймиева, его сыновей, Сафарова, Нафиева, Муратова, Юсупова, Кличка Дракон, Маганова и других. Дача Лужкова в этом поселке находится рядом с дачей Юсупова-дракона. Начиная с 92 93 годов через Зао Кадик Центр, а именно 20 августа 1993 года, через эту организацию были депонированы в Гухране РФ за подписью Шашурина 10 тысяч карат крупных алмазов от 7 до 10 карат каждый на сумму 28 миллионов долларов США, которые в период с 1993 года 1995 год служили механизмом прикрепления рублевой массы к стоимости этих алмазов. Рублевая масса до 1995 года выросла в 100 раз путем переоценки валютного эквивалента. Были вывезены алмазы из Анголы, сумма долга которого составляла 5 миллиардов долларов – 1996 год и запас алмазов в Гохране. эти Этими алмазами торговали Козленок и Ливаев на международном рынке по доверенности Ушакова, как учредителя ЗАО кадик -центр». И он, как и я, Шашурин, имел право подписи. Через ЗАО кадик -центр» Было похищено алмазов на сумму в 6 миллиард, миллиардов долларов США. Часть алмазов продавалась через подставных учредителей ООО «Даймонтан» и вывозились за рубеж, где реализовывалась. а денежные средства от них сосредотачивались в банке «ЮБС Швейцария». Через ООО «Даймонтан» и за центр было финансирование АХС ульхайского горного обогатительного комбината в городе Удачный, Якутия. По поддельным документам этот завод был оформлен на адвоката Васильева и в настоящее время создана торговая сеть в Москве и других городах, которая получает сырье с этого комбината и торгуют практически похищенными бриллиантами. Полученная валюта за алмазы и золото через ООО «Даймонтан» из АО Кадик Центр депонировано в ЮБС банке в Швейцарии на металлических счетах на общую сумму эквивалентную 47 тысяч тонн золота и алмазов на 6 миллиардов долларов США. Кроме того, алмазы похищались через компанию Golden Ada, руководимую козленком Иливаевым. Козленок был также руководителем СП Совкувейт Инженеринг, через которую также на Запад вывозили с контрабандным путем алмазы. В 1993-94 годах козленком из Госфонда Рф через указанные фирмы, фирмы Асертан, Tan, и фирмы Ассертан Ооо Даймонтан Ооо Кадик Центр и Ооо Учредитель Лтд находящиеся в Татарстане, вывезено в США алмазов на сумму 171,6 миллиона долларов США. В операциях по вывозу алмазов, кроме Козленка и Ливаева, занимался Каштымов, и ему помогал по согласованию между Шаймиевым и Лужковым Лужковым Богданов Петр, бывший начальник ГУВД города Москвы. Заместитель премьера России Федоров Б. для вывоза алмазов за границу давал непосредственно распоряжение о вывозе алмазов в апреле 1993 года в США на сумму 20 тысяч карат. А затем им же подписано другое распоряжение на вывоз алмазов на сумму 25,6 тысяч карат бриллиантов а в феврале-апреле 1994 года были отправлены в сша алмазы еще на сумму 88,7 миллиона долларов сша эти все бриллианты вначале отправлялись на фирму звезда урала на переработку учредитель фирмы козленок гендиректор Н. федоров Фирма «Звезда Урала» была дочкой концерта «Гольден Ада». Госком Драгмет РФ по указании первого заместителя Минфина Вавилова отправлял незаконно алмазы за границу через фирму «Смарагди» руководитель Корнилов ЮИ. Когда «Козленка» арестовали в Греции и выдали России, алмазными делами стал заниматься Орехов Р.Г за министра финансов РФ, а также Кузнецов, Герман и Гусман. Во время следствия по делу Козленка Драгмет, Роском... Драгмет РФ был полностью ликвидирован и создан Гохран РФ. Руководителем был назначен Кузнецов Герман и создано Федеральное агентство по драгметаллам. Кузнецов Г. в свою очередь причастен к вывозу алмазов в США сокровищ русских царей, ценностей из алмазного фонда Кремля и музея. Эти алмазы отправлены в США под видом организации выставки в США сокровища России, и они оказались после этой выставки в руках М.С. Гусмана и, и Кузнецова Германа. Этими лицами тогда же было вывезено 14 тонн золота из Киргизии на сумму более 100 миллионов долларов США. Сокровища России, ранее представляющие алмазный фонд Кремля и музей, так и не возвратились в Россию. Кроме указанных фактов вывоза золота алмазов, вывоз золота производился через СП «Интерурал» где учредителем была фирма «Ситико», зарегистрированная в Швейцарии, и СССР, и ТСО «Средуралстрой». Представителями от СП «Интерурал» по вывозу золота в США являлся сын бывшего главы администрации президента РФ Петрова, а в Германии – дочь губернатора Свердловской области Светлана Россельц. Генеральным директором СП «Интера является Тихонов. Эта компания была учреждена как экспертная организация с золотом, по золоту, и через нее золото вывозилось на Запад. Тихонов являлся экспертом по всем сделкам, связанным с золотом и алмазами, и другими драгметаллами, вывозимыми за границу. Тихонов был экспертом, по всем фактам нелегального вывоза за золото через Татарстан под руководством Шаймиева и Туманова. Данные драгоценные камни, передаваемые и вывозимые через подставных лиц Козленка и Ливаева, были размещены в УБС-банке в Швейцарии на сумму 6 миллиардов долларов США, которые затем в виде тех же золотых сертификатов были использованы для получения больших денег в личных целях, членами преступного сообщества. Обстоятельства хищения оружия. Руководство Татарстана и МВД республики лично в лице А. Сафарова занимались незаконным хищением оружия, его хранением и продажей, в том числе снабжало оружием чеченских боевиков. Так, военной прокуратурой Казанского гарнизона было возбуждено уголовное дело по факту убийства часового Казанского танкового училища, откуда были похищены ящики с оружием не менее 100 автоматов. При этом, как мне удалось установить после рассказа Романова, на складах училища хранились похищенные автоматы, которые по указанию министер... министра МВД РТ Галимова – должны были скрытно перевезены, быть перевезены к новому месту складирования, но во время вывоза этого оружия неожиданно появился курсант, часовой, который был убит людьми Галимова, и в частности Политовым, который участвовал в перевозке оружия. Романов рассказал мне во всех подробностях об этом преступлении, после чего я Представил этого важного свидетеля лично директору ФСБ Н. Ковалеву. Романов рассказал ему исследователю ФСБ все обстоятельства хищения оружия и об исполнителях убийства часового. Однако ни Ковалев, ни другие правоохранительные органы не приняли мер для раскрытия этого преступления. Скрыв это преступление... Мало того, эта информация стала достоянием татарского МВД, после чего свидетель Романов был дерзко избит. Никаких конкретных действий по объективному расследованию этого преступления не было сделано и военной прокуратурой Казанского гарнизона, которая уклонилась от раскрытия факта убийства часового. Правоохранительными органами Татарстана – был также скрытый факт хищения контейнеров с оружием из железнодорожного соста состава над станцией Буинск в Татарстане. Команду на выгрузку контейнеров с оружием на этой станции давал лично министр ВДРТ Галимов. Выгруженное оружие хранилось на базе ТАТ нефтепродукта. Его случайно обнаружили сотрудники. Лаишевского РОВД, которые пытались возбудить уголовное дело. Однако под давлением Галибома этот факт хищения оружия был скрыт. По позже данное оружие было продано ОПГ. Оружие, привезенное из Германии, хранилось на складах Хабибрахманова РГ, который является одной из наиболее значимых теневых фергур в Татарстане и является авторитетнейшим человеком для высокопоставленных лиц из МВД Татарстана из России. Этот руководитель преступных группировок Татарстана причастен ко многим эпизодам хищения нефти, денег, поставки оружия чеченским боевикам. На складах Хабибрахи... Хабибрахманова в Татарстане хранился целый вагон похищенных автоматов, АКМ из Ижевска, которые затем использовались для террористических акций и бандитских разборок и убийств, а также снабжения оружием боевиков из Чечни. Обстоятельства хищения акций Хищение денег и имущества руководством Татарстана под руководством Шаймиева, Проводилось также и при участии руководством Республики Калмыкии. Также был проведен выпуск ничем не обеспеченных акций Каспий на сумму 5 миллиардов 149 миллионов рублей, которые Шаймиев и Илюмжинов оформили и оприходовали через счета АСР Тан. Под эти акции, как выяснилось сейчас, было скрытное оприходование скрытно оприходовано имущество Центрального универмага, город Казань, универмага «Детский мир», табачная макаронной макаронная фабрика, также три сомалио Таил-76» ТД авиакомпании «Аэростан», хозяевами которой были управляющие филиала промстройбанка в Татарстане «Мингазов», сын президента авиакомпании «Аэролиния Татарстана» Нестеров, и представитель Илюмжинова в Совете Федерации Хаков. Именно на этих двух самолетах Ил-76ТД было перевезено все похищенное в РФ золото, отправлялось оружие талибам в Афганистан, а также боевикам в Чечню. При этом летчики авиакомпании хорошо были знакомы с летчиком-истребителем талибов, который выступил посредствен... посредником в сделках с оружием и нелегальных его перевозках. Самолет этой авиакомпании был арестован в Афганистане в 1998 году, на основании чего возник крайне неприятный для России международный инцидент, и летчикам были предъявлены обвинения в незаконной контрабанде оружия. Только с помощью предпринимателя Бута В., Этим летчикам через год удалось убежать из Афганистана. Другой Ил-76 был остановлен в ФСБ России в тот момент, когда он, имея на борту порох, предназначенный для чеченских боевиков, готовился к вылету в Чечню. Организатором вылета был А. Орлов, который отвечал за поставку оружия чеченцам из Татарстана. Несмотря на очевидный факт перевозки пороха, этот факт был также скрыт правоохранительными органами. Обстоятельства хищений денежных средств, принадлежащих вкладчикам Сбербанка РФ. Преступная группировка под управлением Шаймиева прокачивали деньги через КБ Акбарс, руководитель Абдулин, КБ Заречи, руководитель Девятых Наталья и ОСБ банк, Сбербанка Татарстана, руководитель Захаров. Все ценные бумаги этих трех банков были авалированы Сбербанком, Сбербанком РФ. Эти средства были скрытым капиталом указанного преступного сообщества, руководимого Шаймиевым, Лужковым и другими руководителями и силовиками Татарстана и РФ. Помимо этого, на базе созданного вновь еще в 1992 году банка ТАН в городе Москве был создан отдельно после моего ареста в 1993 году банк ТАН. Все активы указанных в трех банках Татарстана КБ Акбарс, КБ Заречная и ОСБ Сбербанка Татарстана через банк ТАН составили около... 37 миллионов рублей в РФ. Эти деньги вкладчиков Сбербанка СССР, которые были похищены в 1991 году и были размещены на счетах банка ТАН, а потом на счета указанных трех банков. Эти публичные объекты являются прикрытием отмывания денежных средств вкладчика, вкладчиков Сбербанка РФ. Ценные бумаги в сумме 55,7 триллионов рублей рождены в результате вывоза золотовалютных средств и алмазов за рубеж через металлические счета этих трех банков АКБАРС, Барс, Заречье, Мешкомбанк. Банк Заречье является основным источником формирования банка Москвы, через который проходили громадные счета для деятельности Лужкова. Банк Тан имел свои филиалы в городе Москве и город Алмата. Через филиалы банка Тан, находящегося в городе Алмата, где управляющим банка является Алимкулов Нуритдин, были похищены Камазы, которые направлялись в Китай. Денежные средства от продажи этих алмазов направлялись в Германию и в торговый дом Казани, где владельцами являлись сыновья Шаймиева. В Германии было накоплено денежные средства, которые проходили через филиал банка Тан в город Алмата на сумму 47,47 47 миллиардов долларов США. На деньги ООО фирмы «Сертан», прошедшей через Банк-Тан и торговый дом в городе Казани, построены гостиницы Суварплаза и гостиница «Корстун». Гостиница Суварплаза находится в собственности сыновей Шаймиева, а гостиница «Корстун» находится под контролем генерала Шакина Александра. На деньги, похищенные через счета фирмы «Сэр Тан», «ООО Демонтан, Тан», «Зао Кадик Центр» и другие указанные выше компании, которые были незаконно отняты у меня участниками преступного сообщества через компанию «Счастливый дом», зарегистрированную в городе Казани, улица Гвардейская, дом 16, где руководителем является Гайнут доверенное лицо Шаймиева, М.Ш., и компанию «Солнечный дом», зарегистрированную в Москве, где генеральным директором является Знаменщикова М.Г., находившаяся под контролем Лужкова и другие компании, была построена в Арабских Эмиратах самая высотная в мире гостиница и созданы искусственные острова стоимость около 600 миллиардов долларов США. Обстоятельства дачи взяток для сокрытия своей преступной деятельности в составе преступного сообщества Шаймиев постоянно передает крупные суммы взяток высшим госчиновникам в администрации президента в аппарате правительства и Генеральной прокуратуре РФ для решения в основном личных вопросов. Основным доверенным лицом для выполнения этой задачи на протяжении многих лет был, государ... был депутат Государственной Думи... Думы РФ С. Ахмедханов, который для этого обналичивал деньги со счетов в КБ соцбизнес-банке. При этом за деньгами к нему в Государственную Думу РФ постоянно приходили помощники президента Сурков, Хабсироков и другие. Кроме того, по указанию Шаймиева, Ахмедханов построил в Подмосковье огромный коттедж для председателя Верховного суда России В. Лебедева в качестве взятки для уклонения от ответственности от привлекаемых к суду татарских бандитов и высокопоставленных чиновников, а также за осуждение неугодных Шаймиеву, Галимову и Сафарову лиц, в частности меня, Шашурина СП и других лиц. Эту деятельность они продолжают и по настоящее время. Я был св лично свидетелем, когда в 2003 году Эсад Ахмедханов получил по распоряжению Шаймиева миллионы долларов в банке КБ «Соцбизнесбанк» за убийство Фабера. Руководитель этого банка Френкель передавал эти миллионы долларов США Ахмедханову и тот, когда переводил эти деньги, попал в ДТП в городе Москве. В результате этого ДТП машина, в которой перевозились эти доллары, была разбита. От, от Ахмедханов попросил у меня машину для того, чтобы отвезти деньги. Я уступил машину, и водитель Юсупов рассказывал затем мне, что тот с водителем С Ахмедханова Перегрузили мешки с долларами в багажник автомашины, который полностью был забит этими мешками. Эти доллары привезли в мешках к зданию Госдумы РФ. При нахождении в местах решения свободы в 2005 году я разговаривал с киллером, с киллером Тагиряновым, который содержался вместе со мной в изоляторе после серии заказным, заказных убийств. Тот мне пояснил, что ему Ахмедханов не уплатил за выполненный им заказ по убийству Фабера, и его предали и арестовали. Это было сделано, по мнению Тагирьянова, потому что между заказчиками Шаймиевым и другими произошел конфликт, после чего сам С. Ахмедханов вскоре скоропостижно скончался, а уголовное дело по факту его смерти прекращено. О передаче взяток должностным лицам мне лично рассказывал мой заместитель, бывший вице-президент Ассертан Чураев ВП. Он рассказал что после моего ареста в 1993 году, когда в ходе следствия стали устанавливаться факты похищения Камазов, которым он был лично причастен, он Чураев, лично передал должностным лицам прокуратуры и МВД Татарстана и России в качестве взяток в 1993-1994 годах не менее 75 легковых автомашин Марок, Жигули, Волга, Москвич, находящихся на балансе Ассертан. При этом Чураев мне передал список тех 75 легковых автомобилей, которые он передавал в качестве взятка, взяток. После передачи этих взяток уголовное дело, которое было возбуждено в отношении Чураева по факту хищ хищения им автомашин КАМАЗ, было прекращено. По заказу руководителей указанного преступного сообщества для сокрытия совершенных преступлений им, были совершены следующие убийства. первое, Для сокрытия факта нелегального вывоза золота, серебра участниками преступного сообщества с использованием наемных киллеров были убиты все до одного посредники, включая криминальные авторитеты, которые участвовали в поиске и вывозе золотодобывающих артелей Дальнего Востока и Сибири. После допросов летчиков, которые на ИЛ-76 вывозили золото из России на запад и дали признание в совершенном преступлении, был убит в Москве следователь по особо важным делам прокуратуры Республики Татарстан Заур Хакимов. Второе. На улице Арбат в городе Москве был убит губернатор Магаданской области В. Цветков, который в результате своей принципиальной деятельности вышел на причастность к ввозу золота за рубеж через Асертан, что представляло большую опасность для Шаймиева и стоящих за ним людей. Три. В набережных Челнах был убит генеральный директор литейного завода КАМАЗ В. Фабер, в закрытом цехе которого по распоряжению Шаймиева производилась левый афинаж сибирского золота, отправляемого далее на запад. При загадочных обстоятельствах скоропостижно скончался ряд известных золотопромышленников России, имевших отношение к сбору теневого золотого запаса. 4. Убитый руководитель фирмы «Виджина» Видесенков и его водитель солдатов, который приобрел похищенные участниками преступного сообщества вертолеты. В 1992 году осенью ко мне пришли Ведесенков и солдатов, владельцы фирмы Виджина, в которой было семь вертолетов. Они спрашивали у меня, куда девать эти вертолеты. Я предложил передать вертолеты в аренду добывающим артелям. Солдатов и Ведесенков ушли, а на следующий день исчезли вовсе. Впоследствии было установлено, что они были убиты в городе Казани в связи с этими вертолетами. Через год, когда я находился после ареста в Лефортово, в ноябре 1993 года при допросе следователям Яковенко всплыл этот вопрос по убийству Ведесенкова и Солдатова. В ходе очной ставки между мной и Лыковым, который являлся подставным сотрудником милиции, и был специально представлен ко мне. И был водителем моей служебной машины Лыков признался в присутствии четырех сотрудников милиции в убийстве Видесенкова и Солдатова. Лыков тайне от меня возил в автомашине пять автоматов. В ходе допросов Лыков, пытаясь скомпрометировать меня, дал показания, что якобы я с помощью этих пяти автоматов готовил покушение на Ельцина. В ходе очной ставки показания, что я якобы с помощью этих пяти автоматов подготовил в ходе очной ставки с Лыковым последующим, тот признал, что именно он совершил убийство Ведесенкова и Солдатова по указанию своих хозяев, сотрудников МВД Татарстана. Он также сознался в причастности к убийствам еще шести человек по указанию сотрудников МВД Татарстана. Однако Лыков за совершенные убийства не был арестован и еще длительное время совершал убийства по заказу своих хозяев. Вертолеты, похищенные у Ведесенкова, и Солдатова пошли в обмен на золото в Сибирь. За вертолеты золото поступало на КАМАЗ, где затем проходила его переплавка, а далее золото увозилось на запад. Лыков был связан непосредственно с другими штатными киллерами МВД Татарстана, а именно с Скрябиным и Политовым, которые имели отношение к убийствам по указаниям МВД Татарстана. Иполитов совершил не менее 20 убийств в Казани. Также совершал заказные убийства и Скрябин. Все убийства были известны в МВД Татарстана, но сотрудники МВД так и не привлекли Иполитова к уголовной ответственности дали возможность ему скрыться. Иполитов уехал в Испанию, где сейчас скрывается. А Скрябин и Лыков потом были убиты другими киллерами по заказу того же руководства мвд татарстана 5 убитый бывший депутат верховного совета рф от челябинской области лежнев который приобрет приобрел по документам 6 вертолетов которые участниками преступного сообщества по распоряжению шаймиева были похищены непосредственным перегоном похищенных вертолетов за границу в эквадор и мексику по указанию Шаймиева занимались члены ОПГ Тагерьяновские города Казань, которые, были соверши... которые совершили заказное убийство истинного собственника вертолета Флежнева. Шесть. Убийство Зарахович, Скрябина, Батягина и мужа управляющим банком девятого лицами, которые были участниками сделки по восемнадцати вертолетным двигателям положенными под залог в банке за речи города казань под эти двигатели был получен кредит в сумме 1 миллиард рублей которые а затем двигатели были похищены одним из исполнителей этого убийства по заказу руководства мвд татарстана, После того, как было возбуждено уголовное дело по факту хищения КамАЗов, этот факт был доказан, и материалы дела были изложены на дискете у начальника отдела Хаматова, начальника шестого отдела МВД Татарстана. Поджог был направлен на сокрытие хищения автомашин КамАЗ, когда Хакимов изобречил тягу. В организации осуществления этого поджога по команде министра МВД Татарстана Галимова тяга был убит. Ранее тяга контролировал группировку ГЭС. Член группировки, 29-й комплекс Киса по распоряжению МВД Татарстана, убил тягу и бросил пистолет на месте убийства. Киса был задержан и привлечен к уголовной ответственности. И находится в Бала Сейчас в Балашовской тюрьме. Срок 25 лет. Через два месяца из этого же пистолета был убит Искрябин, причастный к тщению вертолетов Ми-8 с Казанского вертолетного завода и заказным убийством. Все эти заказные убийства преступных авторитетов совершены из одного и того же пистолета, который был изъят после первого же убийства и находился в СУ МВД Татарстана. Заказчиками всех этих убийств, как было установлено в ходе следствия, являлись руководители МВД Татарстан Галимова и Сафаров. Галимов и Сафаров. Но они к уголовной ответственности привлечены не были. 7. Убийство генерального директора Компьютер-сервис Наяль при следующих обстоятельствах. В мае 1992 года Шаймиев награду за подготовку и подписание договора о разделении полномочий между Российской Федерацией и Республикой Татарстан выделил высокопоставленным лицам из Москвы, которые занимались подготовкой и продвижением этого документа в, до... в Государственной Думе, Г. Старовойтовой, С. Шахраю и Г. Явлинскому персональную квоту на, эсп... на экспорт по 30 тысяч тонн татарской нефти. А также частично Шаймиев расплатился со старовойтовой КАМАЗами, передав ей 400 автомобилей КАМАЗ. Финансовая проводка нефти должна была осуществляться фирмой «Компьютер-сервис», которую возглавлял «Наиль». А поставка нефти через нефтяную компанию ООО Сувар. Через полгода после ука... у... подписания указанного выше договора ко мне пришли татарские уголовные авторитеты Арсланов и Кондрашин и привели генерального директора ООО Компьютер Сервис Наиля. Они преднадлеж... предложили срочно продать варкутинский уголь через фирму Наиля. Я на адрес отказался от этой сделки. На следующий день. Наиль был убит. Узнав об этом, я срочно вызвал к себе навстречу указанных авторитетов для объяснения причин убийства. Со слов этих лиц, мне стало известно, что Наиля убили по приказу Шаймиева. Выяснилось, что по указанию Шаймиева нефть продавалась через фирму Компьютер-сервис под руководством Наиля, которая полностью контролировалась бандитами по поручению Галимова. При этом на деньги от нефти в Индии закупались по заниженным ценам большие партии компьютеров, которые возились в Россию. Ближайшим партнером Наиля по этому бизнесу был Г. Явлинский. Оказалось, что в день убийства Наиля в Москву аэропорт Шереметьево прилетели из Индии два Боинга, в которых было привезено более двух тысяч компьютеров. Все компьютеры, привезенные из Индии, бесследно исчезли. Вскоре в гостиницу «Измайловская» был убит из приходивших ко мне авторитетов Ю Кондрашин, который рассказал мне о том, что Шаймиев заказал Наиля. Иля. 8. Убийство депутата Государственной думы Галины Старовойтовой. Старовойтова получала деньгами в качестве взятки от Шаймиева свою долю от причитающейся прибыли от заключенного в пользу Татарстана договора о разграничении полномочий. Она по указанию Шаймиева была введена в учредители нефтяной компании ООО «Сувар» в городе Казани. Откуда по распоряжению Шаймиева Старовойтова было выделено по документам «Ассертан» 400 автомобилей «Газ», автомобилей КАМАЗ для продажи в счет взятки. На деньги от продажи этих автомашин Старовойтова построила совместно с татарами в городе Санкт-Петербург пятнадцать финских газовых бензиновых заправок. На этом сегодня прекратим. Ждите следующей серии.